Добрый вечер! Сегодня мы посмотрим вот на эти тактические ботинки. Они были куплены мной на сайте Алиэкспресс для ношения с камуфляжем. Были варианты двух расцветок. Песочная десерт, так называемая, пустынная и черная. Ну, пока купил черную. Наверное, также мы купим и расцветку десерт что из себя представляют эти ботинки сделаны они из толстой кожи такой вот гладкая толстая кожа в сочетании с кордурой прочный материал из которого шьют ножны по краю оторочен натуральной замшей подошва резиновая литая но Отличие вот этой, этого продавца или модели этого продавца от тех, которые есть также в продаже, наличие вот здесь, в этом месте, внутри подошвы, металлической вставки пластины. Ее не видно, она внутри. Вот если вытащить стельку, то вот видны клепки одна и вторая, на которых держится эта пластина она должна придавать жесткость вот в этом месте подошве, то есть иначе бы ботинок гнулся дугой, а так он гнется только вот вместе с сгиба стопы. Раз уж стельку вытащили, вот она у нас такая, стелька тонкая, поэтому я рекомендую, если у вас есть старые кроссовки хорошего производителя, Adidas, Nike, Puma, с хорошим э, со стелькой с хорошим супинатором эту стельку убрать и положить туда стельку от кроссовок я это пробовал клал пумовскую стельку комфорт повышается ощутимо нога просто как в тапочке в этом ботинке ботинки легкие легкие на ноге сидят очень удобно нигде не режут а, размер Вещь интересная у китайских производителей. Здесь написан размер 45. Фактически это 43, наш российский размер. Предварительно перед покупкой я в онлайн-чате задал вопрос продавцу размерной сетки, на что и дал ему длину своей ноги. У меня двадцать семь с половиной сантиметров, двадцать То есть наш 42, второй, сорок два с половиной. На что он мне ответил, что мне нужно брать 45-й. Это по той табличке, которую продавца 11-й USA, то есть американский 11 -ый. Обычно я ношу 95 половиной американский. Ну, продавец посмеялся, сказал, что размеры китайские, шьются на китайских фабриках. Соответственно, нужно это иметь в виду. Поэтому рекомендую при покупке обуви в Китае, так же, как и одежды, Обязательно уточнять у продавца размерную сетку. Потому что она, как правило, азиатская размерная сетка. Она меньше, чем европейская, американская или российская. Ботинки имеют вот здесь с внутренней стороны два клапана для вентиляции. Они сквозные, закрытые сеточкой. Язычок вточной, то есть вот он вшит. Вшит. Язык. Молния застегивается и фиксируется вот так, такой липой, чтобы не бренчало при ходьбе. Что еще можно сказать об этих ботинках? Они были мной испытаны не так давно. Я в них уже ходил, ходил на рыбалку, лазил по холмам, по склонам. Показали они себя с неплохой стороны. Подошва имеет вот такие выступы. То есть очень сильный такой рифленый рисунок. Такие зацепы. Которые позволяют без проблем карабкаться по любым поверхностям. Шитые ботинки качественно. Нигде никаких торчащих ниток, косяков или что-то было не прошито не прохлепано такого нет сделано все вполне вполне качественно это вот эти ботинки являются репликой оригинальных тактических ботинок фирмы original Sweat. я смотрел специально сравнивал вот эти ботинки с фотографией оригинальных ботинок Отличия практически нет никакого. Единственное, на оригинальных вот эти вот э, клепки с отверстиями под шнуровку они имеют э, штампованную надпись название фирмы. Здесь они просто гладкие. Больше я никаких, в принципе, отличий э, не нашел, по крайней мере, визуально от оригинальных ботинок. Цена их я брал где-то в районе 44, по-моему, доллара за пару. У нас э, аналогичные ботинки, ну, такого класса тактического, самые бюджетные стоят от половиной тысяч. То есть разница в цене в два раза. Поэтому те, кто хочет сэкономить могут подождать 3-4 недели на время доставки из Китая, могу рекомендовать вот эту обувь. Качество по сравнению... С прошлыми годами у братьев-китайцев растет просто не по дням, а по часам. На этом обзор заканчиваю. До свидания.